господа, всем привет, с вами снова Макс Репьев это очередная серия бложиков, в которой мы будем разбираться с недвижимостью, с разными ее составляющими и так далее. У нас сегодня проходит одна сделка ну, точнее, она должна пройти, но тут человек начинает думать, а может быть еще что-нибудь посмотреть и так далее. ну посмотрим, выйдет что-нибудь из этого или нет. А сейчас мы едем обмерить одну квартиру в Альпийском квартале, хотя у нас даже еще нет никакого специального анонса, что мы начинаем заниматься ремонтами, но люди уже обращаются. То есть вот пока сидели только что завтракали, еще один человек написал. Сейчас мы посмотрим в Альпийском квартале, померим квартиру, хотя она даже еще в с корпусе, но человек уже хочет разработать дизайн-проект. Видимо, ему понравилось, как мы что-то делаем. Где-то он там что-то увидел. 36 метров, сделаем там когда-нибудь дизайн и будем ждать, когда ведут уже в эксплуатацию вторую очередь и зайдем на ремонт. Или не зайдем. То есть, но ну, не факт, что человек понравится с нами работать. Рынок большой, выбор есть, мы, так скажем, никого не заставляем. Каски на деле. И пойдем с вами это все посмотрим. Самый удобный что это транспорт для строителей. Давно мы с вами не были на строечке, господа, здесь, видите, уже сделали навес, это зона разгрузки, здесь уже коммерция и здесь уже застекленная коммерция, смотрите-ка, здесь будет перекресток. Вот он, господа, седьмой корпус, здесь уже плитка лежит, перила стоят. Очень много людей сейчас говорят, что в квартал там замерз, встал или еще что-нибудь, вот. Все просто ушло вовнутрь, и вы это не видите. Вот она детская площадка. И я заметил, как горе-установщики поставили кондиционер. Видите? То есть специально под блок идет обрешетка. Но теперь половину блока видно. Либо кто-то сэкономил, либо кто-то не умеет ставить. Другого варианта нет. Мы поднялись на нужный нам этаж. И я помню, что был, наверное, здесь месяца полтора назад. Здесь еще было все в черне. Как вы видите, все готово лифты стоят двери установлены здесь еще правда нет штукатурки но оно как бы пока и не надо двери точно такие же как и в готовой очереди вентиляшка полностью разведена трубки домофонные висят интернет заходит но альпийский квартал скорее всего ключи я имею в виду, вы получите ну, наверное к лету потому что регистрация будет достаточно долгая не как в прошлых очередях как бы движняк на лицо, все практически готово. А нам нужно померить сейчас вот эту квартиру. Это 40.6 метров с видом на горы. Кстати, зимой здесь даже еще и снежные шапки видно. Но вид неплохой. Не на море, но неплохой. При этом практически центр города. В этом и весь кайф от Пискового мы с вами говорим про ремонты, да, но знаете, что в Альпийском квартале у нас есть много предложений. На сайте RepayPro вы можете посмотреть эти предложения в покупку и будет вам счастье. От застройщика, от инвесторов. в общем, все, что хотите. Сейчас произведем обмеры и двигаемся дальше. Но ну, Я думаю, что из этого вырисуется какая-то планировка, типа студии, спальни, гардеробной какой-нибудь части и санузла. То есть больше здесь ничего нельзя делать. Но вот именно эта планировка крута тем, что можно вот в этой части сделать спальню, а вот это вот все отдать под большую студию. То есть она будет квадратов, наверное, под 20 с чем-то. То есть, там можно диванчики поставить, телек повесить, еще что-нибудь. А вот сюда сделать небольшую себе спальню с выходом на балкон. Ну, то есть, квартира реально функциональная. Я помню, когда ее человек приобретал, я прям настаивал, чтобы брали именно вот эту с вот этим выступом. Потому что вот это 40 квадратных метров, видите, да, у нее есть выступ, то есть, э, больше площади так выделяется. А вот соседняя квартира, есть 36 метров, выбор стоял между ними. И видно, да, что она меньше. То есть там, по сути, вот тот, тот выступ решает вообще все. Получается большая такая планировка. Но на самом деле, вот у нас даже ребята делали в такой же точной квартире. Я вам показывал, вот на этом месте студию, и там отдельную спальню. Санузу, короче, все, все равно размещалось. Но там просто это можно сделать чуть больше. Сделаем какой-нибудь проектик, рассчитаем, посмотрим. А там уже человек примет решение. Олег вообще тип. Олег, Олег, просто <свят> смотрите, у него какой огромный листочек. И такая маленькая планировка. И вот такой вот огромный лист. Я <свят> же еще развернул. Развернулся. По-серьезному все решил подойти. Мы когда поднимались, да, помните, я вам показывал про обрешетку кондиционеров. Вот стоит слив. То есть он вообще ниже, чем сама решетка. А как бы ребята поставили кондиционер, закончив его где-то вот здесь. То есть здесь вот нижняя точка. Ну блин, они либо просто обломали и сюда его дотянуть вниз, либо еще что-то, но выглядит не очень. А здесь мы видим, что перед девятым корпусом что-то разрыли, будет выезд. Я так понимаю, они все-таки договорились с тем, чтобы здесь сделать придомовую территорию, расселить этих жильцов вот сюда и сделать прямой выезд на Топсинскую. Это получается, я до офиса буду вообще спокойно ходить, без всяких обходов, просто вот тут вот зайду и пройду все. Вот это вообще благодать. А. Вообще, я очень люблю Олимпийский квартал, потому что все рядом есть вот больница краевая, перинатальный центр вон моремол. Здесь дублер. Также, ну, если мы бы с вами смотрели, с другой стороны, видно Новогинскую, это центральная улица, пешеходная. Видно морской порт, видно вокзал, все ровно, школы, садики. Все есть, и центр города, и цена при этом очень адекватна на сегодняшний день. Короче, у нас много предложений здесь есть. Так что, если интересно, заходите и смотрите. Все замерили. Человек хочет под сдачу это все сделать. Мы ему рассказали, что не нужно заморачиваться за какие-то там люкс решения, материалы и так далее. Главное сделать красиво и антивандально. Мы это все рассчитаем, сделаем. Человек нам уже посмотрит, интересно иногда или нет. Но самое главное, сделаем планировку. Рассказали ему только что про наше концептуальное решение, которое мы хотим. Но вам еще пока про это равно знать, что мы его не доделали и в стадии разработки оно находится. Сейчас да, идем да. показать просто квартиру уже с ремонтом, как они выглядят. Она, кстати, продается, но мы тоже участвовали. ремонтюча Вы эту квартиру, в принципе, уже видели. Это 45 квадратных метров. Я недавно ее показывал, чтобы вы имели понимание. но сейчас мы просто пришли ее показать в качестве ремонта. Она также, кстати, есть у нас на сайте, она продается. Но человеку просто пришли показать, что вот такого класса квартиры можно сдавать в аренду. Ну, симпатично же смотрится. И вот если сделать такую квартиру, то она будет неплохо сдаваться. Вот эти двери мне, конечно, очень нравятся, как выглядят. Едем сейчас на сделку по Америкинским высотам, но едем не в Сириус, а едем сюда, в центр Сочи. Так как у нас сделка в центре города, господа, мы только что приехали на многоуровневую парковку, а у ребят здесь закончилась лента. И, в общем, мы создали там пробку, вот сзади машины, видите, там вот едут, а, потому что ленту только сейчас принесли, а минут 10 мы просто стояли. Но вот. сейчас с вами прокатимся на лифтике, вот на вот этом. Парковка немножечко не для такого размера машины, ну точнее лифт. Едем на пятый этаж. Все, пошел в шали. Такие ощущения немножко стремноватые, когда ты выезжаешь из этого лифта, потому что он весь шатается. И такой-то бум, он там проваливается, куда-то вниз. Но вообще парковка прикольная. Главное здесь газ с тормозом не перепутать. Вообще сегодня в городе, конечно, потрясающая погода. Народ приехал, футболочка, ходит, кайфует. А сейчас еще после этого локдауна сюда знает, сколько народу налетит. И понаедут. Так что мы, я думаю, с вами видим в ближайшее время большие пробки по направлению Сочи адлер Благо сейчас их нет, но днем можно вообще спокойно проехать. Но в ближайшее время, я думаю, будут. И аренда, скорее всего, пойдет вверх. Короче, господа, я забыл для вас снять бложек, как мы только что разговаривали по квартире. В общем, хотим приобрести действительно крутую квартиру в Американских высотах по крутой цене. Не буду рассказывать за сколько, но цена прямо очень сильно отличается от рынка. Возвращаемся назад. Ну вот тут вот мы с вами только что стояли. Купим мороженку и двигаемся в офис. Решили с Олегом насладиться видом на центр города на горы. Листья, которые багряный цвет такой приобретают. Красиво смотрится. Но прикольно в Сочи, что он всегда зеленый. Вечно зеленый. Круто же, а? И погода радует просто максимально. Сделку вроде страстили, а там посмотрим, как что будет. А еще, господа, новость. Range Rover сегодня слил фотографии, как будет выглядеть вот эта будка в 2022 году. Напишите в комментах, как вам задница вообще вот так вот будет выглядеть сбоку, то есть по сути сбоку ничего не меняется, ну, только ручки станут, которые выезжают на задницу, конечно, вопросы вызывают, то есть вот это выглядит куда симпатичнее. В комменты, пожалуйста. Мы находимся уже в офисе, и вот про что я говорил, что у клиентов нет зоны, в которой они могут пообщаться. Туда уже все куплено, то есть там будет такой небольшой закуточек, но вот это вот не будет. Итальян сейчас там рассказывает про семейный, что-то интересное. А Илюхи поступили в продажу две квартиры в Альпийском квартале. Еще. Короче, господа, много чего у нас есть. Вы там обращайтесь, не стесняйтесь. Еще очень неприятная новость, которая произошла. Это ЦБ повысил процентную ставку на 0,75. А это значит, что кредиты теперь будут еще дороже, ипотеки станут дороже. И, соответственно, недвижка подорожает, потому что застройщики тоже берут у нас все опять идет не по плану Тут пришел Петя, вы помните, да? у нас коммерция занимается И мы сейчас поедем, посмотрим несколько вариантов Кстати, помимо продажи коммерции у нас еще есть что? Аренда коммерции И поэтому мы сегодня, ну просто так, чтобы вы понимали, что у нас есть аренда Одно помещение покажем, так со стороны, что оно сдается, сколько стоит И так кратце это И есть еще несколько помещений на продаже Мы вообще сейчас готовим видос про коммерцию от и до Что вы, например, можете купить в центре Сочи и я думаю, это будет интересно. Мы вам сейчас покажем самую дешевую и одну из самых дорогих. Первый объект, господа, будет в аренде. Мы, к сожалению, в него не сможем да, попасть, но хотя бы так просто территориально покажем. Это вообще самый центр города. Это остановка Мелодия. Здесь вот Морпорт. Начинается Новогинская. Здесь есть Дублин-Айриш Паб. Коммерция 120 квадратных метров. Здесь вот самая большая проходимость в городе, потому что... Да тут как бы и так да, видно, да. да. За мостом у нас получается Парк Ривьера. Отсюда у нас все идут в сторону моря. Бывшее кафе здесь было турецкое, но сейчас они съехали, не смогли платить за аренду. То есть да. вот она, основная проходная часть и вот стекляшка огромная. Да. То есть можно два быть, этажа. Два этажа, то есть можно сделать 9 веранду, также здесь можно выставить столики, то есть площадь по сути сама по себе увеличивается. А сколько площади? По полу 120 квадратных метров. А там еще? На веранде можно еще где-то квадратов 60 разместить. Я думаю, это, что здесь улезет где-то столько 4. Угу. Сколько стоит месяц? 400 тысяч рублей в месяц. Но на самом деле это очень адекватная цена. Потому что офисы сдают по цене там, 200 тысяч и так далее. То есть это штука, которая может реально приносить бабки из-за потока. Это вообще самый центр города и 400 тысяч. Мы в ближайшее время на сайте сделаем вкладочку «Аренда», и как бы у нас скоро появится вкладочка «Коммерческие помещения», поэтому Петя туда это все будет загружать. Собственник не против разделить это помещение? Здесь можно трем дать. Ну, конечно, лучше здесь поставить было бы какой-нибудь барчик еще один. Ну да. Было бы круто. Ну, вот. Недавно показ был, бургерную хотели сделать, и также собственник сотрудничал с Black Star Burger, то есть они тоже сюда хотели зайти. Пока просто ведутся переговоры. Здесь вообще рядом все есть. Ну и турпоток действительно большой. Пробки тут не пробки. 400 тысяч в месяц в аренду. Ну а теперь я хочу показать вам самое недорогое коммерческое помещение, а потом одно из самых дорогих. Просто для контраста, для затравочки. Мы скоро будем снимать видос. По встречке просто. Божечка. Петя вообще шарит в аренде. На самом деле, я столько помещений вообще не видел в жизни. Он мне говорит, вот там есть, там есть, этого знает, того знает и так далее. Так что на тебя большие надежды, чувак. А самое дешевое коммерческое помещение, господа, находится тоже в самом центре города, но оно без окон. Это, наверное, это вообще самое дешевое помещение среди квартир, коммерческих помещений, вообще каких-либо помещений. Цена всего лишь 2 миллиона 800 тысяч рублей. Мне самому интересно, что это такое. Я, правда, не видел. Мне кажется, что там будет мрачно. Если вы вообще были в центре Сочи, вы наверняка видели вот это здание. Это Воровского 41. И вот здесь будет самая недорогая коммерция. Мне прям самому интересно, что же там будет такое за 2 800. Причем еще и 23 квадрата. Хрен с ним без окон. 23 квадрата, да блин. А ты был там? Я там был, да. И это оно того стоит? Или да, оно стоит это, даже больше? Там еще можно и на крышу даже выходить. Да ладно. Да. А, я понял. Это, короче, вот эти вот, да? Вот эти дырочки маленькие. На-на-на-на-на. No, no, no, no, no. Есть помещение такая дырочка маленькая. Ну, блин, ну посмотрим, интересно же вообще, как это выглядит. В принципе, происходит та же самая история, что тогда с Настей. Давай, говорит, еще туда сходим. А давай еще туда сходим. Мы, короче, снимем большой видос про коммерцию. Потом сделаем вкладку на сайте. Но на самом деле ее сейчас доделают. И там вот мы загрузим вообще все. Тут полноценная нормальная лестница. Даже лифт сюда приезжает. Потом заходим. У ребят здесь. есть. Ребят здесь практически так же. И помещение это будет вот такого формата. То есть здесь, конечно, нет окна, но как бы оно стоит 2800. 27. То есть здесь делаю просто отделку и просто использовать как склад, например, как что-нибудь еще. Стоимость не вот. говорит, что у меня хотели за помещение снять за 25 тысяч рублей. Получается 300 тысяч в год. Покупаемость объекта 8 лет. Дешевый, еще самый быстро окупаемый. Конечно, есть вопрос по поводу вот этих коммуникаций, что они по верху идут. Блин, самый центр города вообще. 2800. Как бы, конечно, ну, тут не, не стоило ожидать каких-то хором с а, панорамными окнами, но вполне себе. Приточная вентиляция есть, свет, электричество, отопление, все вообще. Это третий технический этаж, то есть мы между этажами практически находимся. Можно рассмотреть под какие-то цели, нужно только придумать под какие. Под склад, под сервер, что угодно можно сомлить. Кого вообще вот пугают эти трубы? То есть а, здесь они так также проходили его вот обычным формом закрыли. Главное, чтобы к ним оставался доступ. то, вот. что к ним можно залезть. То есть вот таким вот путем их можно как бы закрыть. Здесь вот все было. Но здесь было то же самое, да? Да, здесь было то же самое. Мы как бы вышли и вот снизу спустились, и там все в кофе. То есть, вся инфраструктура вообще душа доступности. Но единственный косяк, что нет окон. И как бы вот он весь центр города. Вот я, по-моему, раньше не видел вот этого здания. Тут то ли реконструкция была, то ли как-то оно зашито было. Короче, какой-то рестик новый, океан. Надо сходить. Ты была в нем? 24. Я вот на этой улице, мне кажется, с год не был Это уже. обычная информация, потом не, не. А все, почему так происходит? Потому что, господа, работы много. Некогда по ресторанчикам ходить. Вот раньше с клиентами встречались, нам в ресторане где-нибудь сидели, а сейчас... Сейчас вон в офисе сижу, кофе с печеньками пью и все. И нет никаких ресторанов Пробки в городе уже максимально активны Чтобы доехать буквально километр Надо постоять минут 20 День назад такого конечно не было Можно было спокойно переезжать В тот момент, когда совсем разочаровался в Авито И на самом проездной улице Решил написать, что ты продаешь своего X6 Даже Вера, видите, в Авито у людей нет При продаже машин в Сочи видимо не смотрят не звонят или еще что-нибудь в ялте таких на самом деле объявили много ты идешь а у тебя там продажа мы подъезжаем господа к Александрийскому маяку здесь кстати рядом хаят маринс парк отель точнее которые уже переименали в сиди парк отель пулман международный олимпийский университет и здесь у нас что вот он. кто торговый центр за 700 миллионов рублей. весь торговый центр вот этот вот да Пятнадцать соток земли, своя парковка. Вон там вот. так За забором. Три с половиной тысячи квадратных метров, три этажа, э, мансарда и еще минус первый этаж. Сем... А сколько? 700 миллионов рублей. Либо можно его в субаренду взять. Цену, цену... Весь. Весь можно, да. А сколько здесь общей площади-то? Общая площадь около 4 тысяч квадратных метров. Сто тысяч за квадрат. Ну, да. В самом быть. центре города. На первой береговой линии. Ну да, чтобы вы понимали, вот оно море. То есть это вот верхняя набережная, тут вот ресторанчики, всякие, александрийский маяк. Вот он стоит, там вот Олимпийский Но он бюджет. черновой. Это 175 тысяч за квадрат на секунду. Ну да. Его на самом деле можно выкупить, разделить его как апартаменты и продать отдельно может, по можно и так Можно взять суп аренду, то есть собственник не против отдать там, предположим, тысяча, полторы, две за квадрат, а сдавать в, в нем можно где-то от пяти тысяч за квадрат. На первый этаж вообще спокойно может какой-нибудь сетевик зайти. Вряд ли здесь просто место такое, что... Магнит пятерочек, азбука вкуса. Ну вот азбука еще может быть, а вот магнит пятерочка как бы здесь они вообще не вяжутся. Ну и конкретно именно в этом месте. Здесь просто ну, достаточно дорогая недвижка и Ресторан вот здесь вот на первом этаже хороший может встать В общем, что вы понимали, место реально намуленное 175 тысяч за квадрат Это как бы 700 миллионов звучит ну, грозно А вот 175 тысяч за квадрат уже не так грозно И вот 100. этот дом еще продается за 240 миллионов рублей Прям рядом с этим торговым центром 10 соток земли в собственности 600 квадратных метров, но он полностью под реставрацию 240 миллионов. Первая береговая линия. Короче, вы понимаете, да, господа, какого самородка мы нашли, что у нас теперь есть много разных предложений. Господа, я думаю, что на этой нотке, на закатной, мы с вами закончим этот видос. Вы можете все предложения, которые у нас есть, ну ладно, не все, мы их еще наполняем, увидеть у нас на сайте RepayPro. Вот он снизу указан. Переходите, посмотрите. Вам хорошего настроения, удачи, всех благ и пока.